Слава Богу, братья и сестры, что мы можем прийти сюда. Чтобы не только что мы пришли, но мы с целью пришли сюда. Мы пришли сюда с целью. И я, хочу, а, я смотрел на новостях, когда а, сюда Трамп приезжал, в Конрой, а Не сюда, но в Конрой приезжал. То было около, если не ошибаюсь, где-то 85 тысяч людей собралось туда. И, и так задается вопрос, почему они, столько много людей собралось на это место? Потому что они хотели кого-то услышать, они хотели кого-то а, увидеть. То есть мы знаем много таких мероприятий, где люди, множество людей просто собираются для какой-то цели. Но они что-то от этого хотят, они хотят что-то получить от этого. И у них какая-то цель была, они не просто пришли, потому что их позвали, они не просто пришли, потому что а, а, они не знали, куда идут. Но мы сегодня пришли сюда, чтобы услышать Слово Господне. Мы пришли сегодня сюда, чтобы получить что-то. Мы сегодня пришли сюда, потому что у нас есть какая-то цель. Что-то внутри в нас влечет, что-то в нас проталкивает, чтобы познавать и что-то искать. Наше сердце, оно не безразличное, потому что мы пришли сюда. И я хочу прочесть такое место, которое очень важно для нас в нашей жизни, которое она ежедневно важно для нас, каждый день. Это будет Иеремия, 29 глава, 13 стих. И здесь такие слова. «И взыщите меня, и найдете, если взыщите меня всем сердцем вашим, и буду я найден вами», — говорит Господь. Это просто я взял первую часть 14 стиха. И здесь твердые слова обетования. «И буду я найден вами, говорит Господь». Здесь Бог нас направляет к тому, чтобы мы взыскали Его. Он говорит "Защитите меня и найдете». Если, опять здесь условно, it's an F, it's a big F, «Защите меня всем сердцем вашим». Если мы наполовину придем, наполовину будем искать Бога, наполовину не полная на full-time, мы будем part-time искать Бога, где в другом месте не можете служить двум господам. Если мы только part-time будем искать Бога, то мы не сможем его найти. И здесь написано Защитите меня и найдете всем сердцем вашим». То есть как это понять, всем сердцем нашим мы должны искать. Мы полностью должны отдаться. Это как говорится, как я опять сказал, full time. нужно. Другое место, я хочу напомнить нам, это Исая, 55 глава и 6 стиха. 55 глава Исаия 6 стиха. Ищите Господа, когда можно найти Его, призывайте Его, когда Он близко. «Ищите Господа, когда можно найти Его». Здесь как бы в претензии, или как подразумевается в том, что будет время, когда мы не сможем Его искать. Будет время, когда Он не будет найден нами. Потому что кому Бог открывается, кому Он хочет открыться, Он тому открывается. Кому Он не хочет открыться, Он не откроется. И здесь такое, пока есть время благоприятно, пока у нас есть мирное небо над нами, нас не бомбят, слава Богу. Нас не угрожают, слава Богу. Нас не притесняют, это слава Богу. Ну, ищите, когда можно найти Его. Я бы хотел нам задать такую как бы мысль, дать каждому. Пока есть это мирное время, это благоприятное. Почему нам сейчас, сегодня, не искать Господа каждый день? Я не говорю это как унижение того, что происходит сейчас на Украине или в других краях мира, где притесняют, и, и посредством вот этого притеснения, посредством вот этой войны, люди начинают бежать к Богу. Но Библия нас призывает тому, не искать Бога, когда нам сложно, но искать Бога, когда нам хорошо. Как я, я думаю, это намного важнее, потому что наши приоритеты по отношению к искать Бога становятся другими. Они становятся другими, потому что мы не ищем Бога, потому что у нас проблема. Мы не ищем Бога, потому что нам тяжело. Мы не ищем Бога, потому что нам, э, нас притесняет. Но мы ищем Бога, потому что мы осознаем жертву, которую Он э, сделал для нас. Ту пролитие крови, прощение грехов и освобождение от, от рабства. Освобождение от притеснения от дьявола. Да, и как мы э, читали раньше, протестанте дьяволу и бежит от вас. Да? мы не можем это сами сделать, мы только сможем это сделать с Богом. И здесь это пишет, и здесь это, ищите Господа, когда можно найти его. Как это важно понять это, да, корень этих слов, понять это, чтобы мы не искали Бога, когда нам трудно, потому что тогда приоритеты меняются. Мы ищем Бога, потому что нам сложно чтобы, я думаю, это сколько важно для нас, чтобы мы понимали, почему мы ищем Бога, чтобы не было из-за того, что у нас проблемы, ну, потому что мы от всего сердца, от чистого сердца. Потому что тогда мне кажется, Господь, я к тебе иду, но ты помоги мне здесь. Получается, я тебе дам, ты мне дай. Знаете, но Бог хочет, чтобы наше сердце, было чисто от этих примесов, или этих влияний, которые ситуации, которые влияют на нас. Да, да поможет на Бог и, и в этом. И другое еще место есть написано в Законе Теутеронами. Это будет 4 глава. Но когда... Uh, 29 стих. Но когда ты взыщешь там Господа Бога твоего, то найдешь Его, если будешь искать Его, «всем сердцем твоим и всей душой твоей». То есть, всеми сеством твоим, all your existence, you're gonna see him. всем all Всеми твоим ты будешь искать Его. Он найдется. И эти обетования Господни не стоят. Бог, как в другом месте в написано, что он, Его Слово не возвращается к Нему. Если Он сказал, она сбудется. Если Слово Господнее сказано, она, она не возвращается к Нему не соделан, она, она будет сделана. Знаете, мы напоминаем, в Новом Завете были многие места, пару мест, которые я сейчас помню, когда пришел один человек и искал, искал Иисуса. Это был Затхей. Если я ошибаюсь, это написано в Луки 19 главе. И здесь так. И вот некто именно Затхей, начальник Матрий, и человек богатый искал видеть Иисуса, что, что он не мог за народа, потому что мал бы ростом. Мы видим, он хотел увидеть. И много раз в Новом Завете мы видим, что люди искали и видеть Иисуса по многим причинам. Одна из причин мы видим здесь, что Затхеев был человек богатый, он не знает почему, начальник мэтра человек, он хотел увидеть Иисуса. Он хотел увидеть, какой он сам по себе, что он, потому что много слухов было о нем, что он сделал чудеса. Было другое место, где люди искали и видеть Иисуса, потому что он их накормил. Он им давал то, что они жаждали. Он накормил их не душу, он накормил их физически. Он делал им доброе для них, он исцелял их. Он их отмечал uh, from своих он, он исцелял их. От всяких недугов. Он исцелял от, от нечистых духов. И мы видим здесь, что есть по многим причинам люди искали. Я это как бы исследуя себя в своей жизни, нахожу иногда порой, что мы ищем Бога по каким-то иным причинам, которые, которые нам благо делают часто. Мы не ищем Бога, потому что мы осознаем, Ту жертву, которую Он сделал для нас. Мы ищем Бога, чтобы нам было хорошо. Мы ищем Бога, чтобы нам, нам было уютно, нам было удобно. И порой кажется, как будто оно так должно быть, потому что мы сами созданные люди по природе. Мы ищем, как нам было хорошо. Но я призываю нас сегодня, чтобы мы искали Бога не ради того, чтобы нам было хорошо, ради того, чтобы имя Божье было прославлено, ради того осознавать эту жертву, которая была пролита за нас, осознавая это, потому что, как опустошая, он был в темнице, его били. Если он бы служил Богу и искал Бога ради того, чтобы ему было хорошо, он бы в тюрьму не пошел, он бы не был, он бы не хотел, чтобы его били, он бы в тот момент сказал: все, все, все, нет, нет, нет, я не хочу такому Богу служить. Если меня будете бить, меня будете гнать. Но наоборот, я призываю нас сегодня к тому, чтобы мы взыскали Бога от всего сердца нашего, чтобы в нашем сердце не были те, бы, те вторые мысли, которые как нам бы было хорошо когда мы ищем Бога, но чтобы Божья воля, она исполнялась в жизни нашей, чтобы воля Божья, она процветала в жизни нашей и, и процветала в, люд... в жизни людей, которые вокруг нас, потому что воля Божья, она из благая, угодная и совершенная. В ней нет ничего того, что она бы повредила твоей души. Во-первых, за тело не говорится. Во-первых, здесь душу, чтобы душа спаслась. Да поможет нам Бог, чтобы мы наше внимание устрелили на то, чтобы мы служили Богу от чистого сердца, всей душою, чтобы мы всем своим естеством э, пришли к Богу и сказали, «Господь, я хочу тебе служить, не от того, что мне будет хорошо, не от того, что ты отвечаешь мне». Часто люди просят э, чудеса или как бы знамения, или какие-то э, э, э, miracles, да, это чудеса от Бога для того, чтобы что-то что -то увидеть, якобы но ну, знаете, порой, если так посмотреть более э, глубоко, то людям, которые нуждаются в великих чудеса своей жизни, это, можно сказать, человек даже порой неверующий. Потому что он постоянно требует, чтобы какое-то э, что-то происходило, чтобы что-то Бог доказал, что он еще есть. Но нам, людям верующим, в его писании, людям верующим, нам необходимо, у нас есть... Дух Святой, который нас наполняет. Есть Дух Святой, который нас учит. И есть Слово Господне, которое направляет нас к жизни святой. И в этом всем да поможет нам Бог, чтобы мы были люди верующие. Чтобы мы не были те люди, которые постоянно нуждаемся в каком-то чем-то. Но чтобы мы были люди верующие и искали Бога, пока можно найти Его. Чтобы мы не искали Его ради чего-то такого, который нам будет во благо но ради того, чтобы имя Господне прославилось на этой земле. Аминь. Будем молиться. Мир вам. Знаете, Христос, когда пришел среди учеников, Он сказал, мир вам. И этот Божий мир да пребывает в каждом сердце из нас, потому что мы служим живому Богу. И этот живой Господь, Он среди нас. Аллилуйя. Друзья, дорогие, это очень важно в нашей жизни – как мы подходим, как мы к Нему относимся к Богу. Он нас ждет. Игорь когда говорил, ищите Господа, это чудесное место. И, друзья, сейчас то время, это не то, что там на Украине происходит, а нам mm -hmm. нужно искать время э, Господа, когда спокойно. Друзья, чтобы не был у нас Бог, Бог выручалочка-палочка когда спокойное и мирное небо над нами, и мы живем как хотим. Но когда приходит беда, мы начинаем Богу бежать. Знаете, я не сужу, но я говорю как есть. Я вспоминаю раньше, еще в те, те годы, когда был еще СССР, я ездил на западную Украину, помню, туда за картошкой, в Тернополь. И там были приветствия такие, слава Иисусу Христу. И все люди говорили «Во веки слава!» И это было. И мне так понравилось. Я говорю «Вот это хорошо!» Но сейчас, я не знаю, сейчас они не кричат «Слава Иисуса Христа», они кричат «Слава Украине!» И говорят «Молитесь, чтобы Господь нас сохранил!» Они отдают славу Украине, а раньше говорили «Слава Богу!» Друзья, как меняется это все! Я хотя сам с Украины, но это все меняется, и мне это больно слышать. Мы молимся и будем молиться. Мне сегодня епископа написали, что у них везде сейчас идет молитва о мире, что Бог дал мир. Сегодня воскресный день, и в Вашингтоне, и в Орегоне там идет молитва за мир. Но ну, сегодня мне прислали такой месседж, и это я увидел я говорю, да, сегодня мы будем молиться. Сегодня мы будем молиться, чтобы Господь дал мир народу Божьему. Чтобы Господь дал мир той стране, откуда мы выехали. Но опять мы не будем, потому что и, и воля Божья на все. Мы ничего не можем сделать, мы не можем нарушить волю, потому что Бога планы свои у нас свои. И мы часто хотим, чтобы Бог не шел по нашим планам. Но это не происходит. Я часто говорил, то, что нам приятно, Богу противно. И это есть, я уже это испытал. Для меня хорошо, все. А Бог говорит, для меня это нет. Да поможет нам Господь искать нашего Господа и правильно идти за нашим Господом, пока есть время. Пока мир и спокойствие. Пока все у нас, все мирно. Мы должны искать, мы напол, должны наполнять, как я говорил, помните, в прошлом воскресенье, я коснулся, когда были о десяти девах, Матфея 25 глава там написано. Было пять мудрых и пять неразумных. И Господь, видите, Господь проводил этот пример. И вот да поможет нам Господь, чтобы мы были сейчас мудрыми девами запасаться маслами. Бог хочет, чтобы мы сейчас запасались этого масла и ишли за Ним. И в продолжении этой Нагорной проповеди, то, что Христос говорил, мы помним, что мы прошли 12 стихов, 5 Матфея, 5 глава, мы прошли 12 стихов. И вот, что, видите, интересно, когда увидел народ, он зашел на горы, и когда сел, прицепили к нему ученики, он отверг струста свои учил их, говоря. И мы блаженство прошли, там, где говорил он, блаженный, блаженный, блаженный. Но мы сейчас будем читать 13 стих Матфея, 5 глава 13 стиха, мы начинаем. И говорят такие слова, Христос говорил.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 так и так досветит да свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославили Отца вашего небесного. Аллилуйя! Друзья! Христос, уча народ, Он приводит всегда пример, если мы видим притчи и все о земном, чтобы было народу ясно, понятно. И тут Он приводит такой и говорит, вы. Соль земли. Мы, мы всегда везде принимаем соль. В пищу, везде, везде соль. А если без соли, ну, представьте себе, там нема никакого вкуса. И вот Христос говорит, вы соль земли. Я и ты, мы соль этому миру. И говорит так. Если соль потеряет силу, то чем ее сделаешь соленой? Я раньше не задумался, а соль теряет силу. У нее, она уже, когда она уже потеряет, она может быть, но у нее нема той мощи, то, что она должна делать, делать производить. Знаете, я вспоминаю время те далекие, и когда у меня, ну, еще ребенком был в Осонском доме. И я вспоминаю летом, когда резали животных, холодильника не было тогда у нас, и мама брала все в соли. Мясо засаливала, и она держалась. Ну, если жара, а мясо находится в соли. И она не портится. И помню, когда она брала это мясо, надо было варить, она ее отмачивала, а потом варила. И вот эта соль она сохраняла все. И вот Христос говорит: вы соль земли, мы христиане должны осаливать эту землю, мы должны осаливать этот мир весь. И видите, оно дальше идет одно за одним и говорит: 4, говорит вы свет миру. И что интересно, мы должны и солить, и светить. Этому миру! Как мы должны светить? Фонариком жизни нашей. Наша жизнь, она должна светить, чтобы люди увидели в нас Иисуса Христа, как я раньше говорил, чтобы отражение Иисуса было в нас, не в лице, в глазах, чтобы люди увидели, сказали, ты другой человек. Я хочу еще поделиться вам э, вот, вот то же самое место, за соль Что говорит Марка? Марка 4 глава, тоже интересно говорит так, и с 21 стиха, только до 23, Марка 21, 4 глава, 21 стиха, и сказал им, для того и приносится свеча, чтобы поставить ее под сосуд или подкрывать. Ни где-то того, не чтобы поставить ее на посвечники. И 22. Нет ничего тайного, что не сделалось бы явным. И ничего не бывает потайного, что не вышло бы внаружи. Если кто имеет уши, слышит, да слышит. Друзья, как что интересно. Христос в Марке, Марка говорит о свече. Он тут соль не касается. Матвей пишет за соль и за свет, за свечу. Марк пишет, что мы за свечу, говорит, за свет, что мы должны это светить. Как мы должны подходить к этому, и чтобы нас было видно. А интересно, вот Лука говорит немножко, чуть-чуть по-другому. Если мы откроем Лука, 8 глава, и тут 16 стиха говорят такие слова. «Никто, жежещую свечу, не покрывает ее сосудом или не ставит подкрывать, а ставит на подсвечнике, чтобы входящие видели свет». Лука чуть по-другому описывает эту ситуацию и тоже говорит о свете, он засоль не касается. Никто, зажечься свечу, не ставит ее под сосуд. Видите, оно более по-другому. Под и 17 год так. Ибо нет ничего тайного, что бы не сделалось бы явным, не закрывая что не сделалось бы известным и не обнаружилось бы. Итак, 18 стих говорит интересно. Итак, наблюдайте, как вы слушаете. Ибо кто имеет, тому дано будет. А кто не имеет, у того отнимется и то, что имел, и то, что он думает иметь. 18 стих нас настораживает, друзья. Итак, наблюдайте, как вы слушаете. Ибо кто имеет, тому дано будет. Как мы слушаем, мы должны это удвоить, мы должны это в жизнь превратить, что мы свет этому миру. Мы соль этому миру, друзья. Если мы потеряем свет, если мы потеряем эту соль, и люди вокруг нас, которые находятся, они не видят, ту, не чувствуют ту осолёность в нас, они не видят света в нас. Друзья, это самое главное в нашей жизни, чтобы мы светили. И знаете, такие моменты были, взять то время, когда при еще этот СССР был, там было видно. Христиане делились. Там был свет, был соль. На работах, говорит, смотри, этот человек другой. Это другой человек, который ничего не берет. Знаете, я вам скажу, вот э, пример, я может, приводил уже за моего отца. У него были ключи от склада, там где пшеница, кукуруза. Он был ответственный. Но он жмению пшеницы не, без разрешения никогда не брал. Если ему выпишут, он идет получал. И это они ему доверяли. Они ему доверяли, потому что он был честным. Когда ты человек честный и ты справедливый, это все идет в одном. Тогда люди тебе доверяют. Тогда люди тебе говорят, этот человек другой. Он не такой, как мы. Знаете, был еще один такой пример, рассказывали за одного брата. Работали там они на таку, где пшеницу перевеют И все рабочие каждый вечер брали в сумку пшеницу и домой носили. А этот брат не брал. И начали все на него злиться. О, ты не берешь, ты, будешь, ты нас будешь залаживать. Бог ему дал мудрость. Во время обеда канонку куш, покушал. Все идут пченицу воруют, а он идет э, сзади там и землю набирает в сумку. Набирает в сумку землю, закрывает и так красиво все. И несет домой. И высыпает на кучу. И он это -то -то делал долго. И все, о, ты такой, как мы. И когда их поймали, там okay, это, поймали, говорят, ну и Баптист, тоже поймался. Ты же воруешь. Когда открывают, а там земля. И они ничего не могли ему сделать. Прошли домой. Говорят, а что ты делаешь, что ты земля? Ну идем. Прошли домой, а у него целая гора там земли. И директор говорит, дайте ему сколько пшеницы. Что Бог делает? Он был светом. Он показал, доказал. Он доказал на то, что они начали его клевать. Он доказал на то, что я христианин. Будьте мудры, как змеи. Ай, как голуби. И хитрый как змеи. Мудрый как голуби. Нет, там написано, мудрость. Мудрость голубя, оно он никогда не зайдет в открытую дверь. Когда если дверь будет вот так вот хлопать, голубь никогда не залетит, то мы должны правильно подходить к всему. Пусть Бог нам Господь поможет, чтобы мы были светом и примером. Видите, я такую выдержку напишу, написал одну такую мысль, одну интересную. Не для себя, Самого только должно быть полезным, но и для многих, как показал Христос, назвал нас только соль солью, закваской и светом. Этим предметом полезный и благотворительный для других. Также соль не себя только поддерживает, но и укрепляет загнивающие тела. Не допускает им портиться и погибать. Так что и ты, если Бог тебя сделал тебя, если Бог сделал тебя солью духовною, то поддерживай и укрепляй гниющие члены беспечных, нерадивых, из братьев и сестер, избавить их от беспечности, чтобы они не изгнили в этом мире. Самое главное в нашей жизни, друзья, видишь брата беспечного, молись за него. Когда ты человек беспечный, ты ему начинаешь что-то говорить, хочешь сказать, он ожесточается, его не хочет слушать. Но Господь хочет, чтобы мы молились. Видишь брата погибающего, молись за него. А Господь будет делать свою работу. Бог поможет, друзья, и это в нашей жизни самое главное, чтобы мы ишли за нашим Господом. Я прочитаю еще место, говорит Марка, 9 глава. И тут 49-50 стих. Ибо всякий огнем осодится, и всякая жертва Солью осолится. Соль добрая вещь, но если соль не салона будет, чем вы ее поправите? Имейте в себе соль. И мир между собою. Идет к тому, друзья, если нет у нас мира между собою, мы теряем соль. Мы теряем крепость соли. У нас нету мира. У нас нету любви. И видите, она к чему? Соль 50 стих говорит, соль добрая вещь. Но если соль не соленая будет, чем вы ее поправите? Ее ничем не исправишь. И тут вопросите знаки. А дальше говорит, имейте мир, а имейте в себе соль. И мир имейте между собой. Вот этот э, сущность христианина осаливать. Вот сейчас вот война идет. Очень много сейчас в церквах идет война тоже. Друзья, мне очень больно. Мне это скорбно говорить. В церквах идет война. Духовная война. И я просто сижу. Меня звонят братья, и я просто плачу вместе с ними. Меня один друг рассказывал, говорит, там у них в церкви брат из Белоруссии. Он из Белоруссии уехал лет 30 назад. Подошел один брат, который с Украины, и говорит, и уйди отсюда, я тебя ненавижу. Говорит, а что? Ну, же ты из Беларуси, Белоруссия напала на Украину тоже. Братья сестры, я так сидел, так вот, говорю, Господи, что творится? Говорит, что я напал, я здесь нахожусь, что я. Это потерянная соль. Это потерянная соль, в которой нету любви, нету мира между друг другом. Но Господь нас призывает к миру. Бог призывает нам нас к тому, чтобы мы имели эту соль и чтобы мы имели этот свет миру. Чтобы мы, вот так вот сейчас вот, все собирают, все делают. И, и я был тоже вовлечен в это. И я благодарю Бога. Я, что мог, я делал с радостью. Друзья, и те друзья, которые там помогали из, из Атланты, и они довольны, что они участвовали в этом деле. Друзья, это было очень приятно, когда ты делаешь что-то добро. Вот это должно быть у нас. Бог хочет, чтобы мы помогали, чтобы мы светили и мы отражались от всего и мы двигались это Божья милость к нам и я прочитаю еще одно место говорю такие слова Колоссянам Колоссянам 4 глава и 6 стих Слово ваше да будет всегда с благодатью с благодатью Припав, «Приправлена солью, дабы вы знали, как отвечать каждому». Павел пишет, «Слово ваше да будет всегда с благодатью». Когда мы начинаем говорить с благодатью Божьей? И, когда, и, говорит, и дальше говорит, «приправлена солью, с любовью». Когда твое слово, брату, сестре, ты говоришь ему с любовью, ты говоришь с нему с нежностью. И Господь тогда за тобой стоит. Тогда Господь тебе помогает во всем. И говорит, как отвечать каждому? Может, тебе кто-то грубо сказал? Ответь ему нежно. Ты сразишь его на повал. Вот эту соль мы не должны терять, мы должны понимать, кто мы в этом мире. Бог нас избрал. Бог нас избрал и поставил в этом мире, чтобы мы ослали этот мир. Знаете, когда ты проезжаешь, у тебя места там, где соль добывают, сможете горы соли стоять. Это не везде, то соль есть. Не везде. Даже я вот скажу, что земля, она нуждается в соли. Когда ты сажаешь, она в соли тоже нуждается. Все нуждается в этой соли. Когда она соленая, когда она имеет это все свойства. Но когда она уже не годна, она никуда не годна. И земля истощается тоже. И Бог хочет от нас, чтобы мы осоляли и светили этому миру. И еще одно место я прочитаю, говорю, такие слова Ефесянам, 4 глава и 29 стих. 29 стих говорит так. «Никакое гнилое слово, да, не исходит из уст ваших, а только доброе» для назидания веры, дабы оно доставляло благодать слушающим. Это самое то, что в этом мире, в нынешнее время сейчас нам нужно. Особенно молодые. Бывает уже в годах, которые такое начинают говорить. Такие слова говорят. А Христос говорит, чтобы нам быть светом, чтобы нам быть солью. Никакое гнилое слово да не исходит из уш ваших. Вот эти всякие маты, вот эти всякие наговоры, вот это всякое то, что вот это бывает, выходит из уст молодежи. За этими словами кроется без. Это открывается духовный мир, друзья. То, что вижу, читаю, даже я скажу пример, на Украине там всякие маты пишут за Россию, за этим кроется бес, сатана кроется, это название э, сатана, они вызывают сатану на, на дебаты, чтобы вы знали, духовный мир, он открытый, и если наше слово сказало, ну, как один сказал, у меня вылетело, я говорю, она не вылетела, у тебя жило. Мы должны проверять себя, как мы ходим, что в нас внутри живет, друзья. И Господь хочет, чтобы мы правильно ишли за нашим Господом. И видите, что Он говорит? Никакое гнилое слово, да не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания вере, дабы оно доставляло благодать слушающим. И знаешь, вот это у вот, жизни вот, часто бывает такое: бывает с человеком поговоришь и думаешь, что лучше бы я с ним не говорил, вроде бы какой-то мусор покушал. Я говорю, как есть. А бывает с человеком поговоришь и разговор не заканчивается, и хотелось говорить и говорить и говорить с ним. Это очень важно круг людей, с кем мы общаемся. Очень важно. Как мы с кем общаемся и как мы ведем себя. О соли, о свете можно говорить много. Можно говорить и приводить примеров очень много, друзья. Но мы прочитаем еще другое место, которые такие слова, тоже Ефесянам, 5 глава. И тут с 8 стиха и ниже.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 Друзья, что 11 стих говорит так, не участвуйте в бесплодных делах тьмы, но обличайте. Мы не должны участвовать в таких разговорах. Собираются и начинают говорить такую грязь, такую пошлость. Удаляйтесь от, от таких людей, пожалуйста. Не зацаряйте свои внутренности вы были некогда тьма. Да, мы были когда-то некогда без Бога. И Господь нас призвал. Говорит, а теперь свет в Господе. Друзья, как важно в нашей жизни. Говорит, вы были некогда тьма. А теперь вы свет в Господе. Для чего вы свет в Господе? Для этого мира. Чтобы нам светить этому миру и показать, что я, Дитя Божие, и ты, Дитё Божие, дорогие друзья, Господь хочет этого от нас. Бог хочет, чтобы мы подходили к этому. И видите, что интересно? Поступайте, как чада света. Аллилуйя! Поступайте, как я говорил вам. Делайте так, делайте так, как я сделал. Христос показал нам пример, как идти, за Ним следовать. Я говорил и повторюсь. Христос сказал, меня гнали и вас будут гнать. Меня ненавидели и вас будут ненавидеть. Он это говорил, друзья. И это многие проходили. Меня плевали в лицо и вам будут плевать в лицо. За имя мое. И говорит, протерпевшим до конца спасутся. Христос не говорил, дай ему сдачу, дай ему в обратную. А он говорит, протерпевшим до конца спасутся. Это самое важное, чтобы нам протерпеть до конца, быть, остаться воином Христа до конца, друзья. И чтобы, чтобы в нашей жизни бы не было, мы знали, что наш Господь, Он сильный Бог. И мы верим в этому Богу, мощному, сильному Богу. И чтобы мы правильно ишли за Ним. И когда мы исполняем Его заповеди, и написано когда-то, то Он будет нам в помощь. Когда мы будем исполнять полностью то, что Господь оставил, и мы что не попросим во имя Его, Он даст нам. Это самое важное в нашей жизни – исполнить Слово Господня, Исполнить то, что Господь хочет делать. И в постели 11 стих говорит так. «И не участвуйте в бесплодных делах тьмы, но и обличайте. Не участвуйте в бесплодных плодов. Знаете, очень много христиан, которые я слышал, говорят, я иду, беру оружие, я иду на войну. Мне очень больно. Ты христианин, значит, ты должен молиться о мире, а не взять, идти убивать. Ты, я, я думаю, сказал так, если ты знаешь, ты христианин, и ты идешь убивать человека... Ты идешь в ад. Ты пойдешь, человек-убийца ты. Друзья, это самое главное. Мы христиане, мы познавшие Бога. Мы познавшие Господа. Мы должны действовать. Я вспоминаю те времена, когда было при ССР, Брали в армию, когда многие отказывались оружие брать. Их сажали в тюрьмы, на 4 года тюрьмы, за Христа, за то, что он не брал оружия. И теперь эти же люди берут автоматы и говорят, мы пойдем воевать за Украину. А я смотрю и говорю, что вы делаете? Когда-то ты отстаивал, а теперь ты берешь, это очень важно, остаться до конца. Верным Господу нашему. Мы сказали Богу верою. И мы должны до конца остаться. И мы должны молиться. И мы будем молиться за Украину. Мы будем молиться, чтобы был на Украине мир, друзья. Я не за то, чтобы была война. Я хочу, чтобы был мир там. У меня там родственники живут. У меня там брат живет. И они тоже молятся, чтобы Господь дал мир. Они тоже молятся там, и да поможет нам Господь. И мы сейчас будем делать молитву, чтобы Господь благословил там, чтобы Господь все поменял, чтобы Господь поменял разум начальствующих, а народу Ему, который, может, подумал за, за что-то пойти воевать, чтобы дал прощение. Нужно встать на колени и просить у Бога прощения, Простите у Бога милости, друзья. Самое в этой жизни простите у Бога милость, помилуй Господь. И если мы будем делать дело здесь, и Бог будет делать очень много, и поможет нам Бог оставаться и всем говорить, что держись Иисуса. Украинское слово мне нравится «тримай». «Тримайся Иисуса». Это очень важно. В нашей жизни, когда мы держимся нашего Господа. Когда мы идем так, как Он хочет. И тогда Он идет с нами. И тогда мы можем тогда провозглашать 90-й псалом. Падут возле тебя тысячи десятки, тебя не коснутся. Почему? Потому что ты не коснулся, не пошел на кровопролитие. Друзья. Господь хочет, чтобы мы были светом примером, чтобы мы были солью. И вот в данный момент я брату моему сказал, бери молодежь, идите туда, будьте солью, светите его там, чтобы они видели Иисуса, а Бог может все остановить. В один момент Бог может остановить. Эти мужики, которые ракеты летят, они могут остановиться и не, и не взорваться. Это может быть тоже. Ангел их остановит. Но мы будем молиться, друзья, чтобы Господь благословил. Чтобы Бог благословил там, на Украине. Чтобы дал полный мир. Да, я понимаю, это все мирно люди жили. И тут момент такой стреляет. Это очень тяжело. Это тяжело. Да, после Господь даст нам мудрости. Правильно, вот сейчас нам нужно быть мудрыми. В этом времени нам быть очень мудрыми и правильно идти. И многие увидят нашу мудрость, которую Господь нам дает.